Лебеденок! Лебеденочек? Их же приносит аист! Аист? Как увидела этого Слауса, так и думала, ну наверняка что-то напутал! Ну ничего, пингвин, мы к тебе уже идем! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик! Ой, Сахалок, сегодня что-то совсем вкусно! Эй, смотри, у них любовь-морковь. Привет, цветочек, это тебе. Панки, спасибо тебе большое, букетик такой красивый. Ох уж эта детская любовь, она такая милая. Другие совсем своими зайцами залитись. Посмотрите, девчонки, мой зайчик самый нежный, самый милый и самый шоколадный. отбилась вот только где же ее взять, эту девочку надо сложно что-нибудь придумать привет, ребята давайте, чтобы наши куколки не скучали мы им сделаем вот такой спортивный уголок в детском саду я думаю, им понравится ой, я не знаю, сейчас, что это такое но мне уже нравится тогда давайте побыстрее открывать Эй, а здесь опять куча всего Такие штучки интересные Итак, давайте соберем эту нашу конструкцию Сделаем вот так Еще у нас здесь есть горка Чтобы наши куколки катались Вот так Давайте ее поставим где-то Вот здесь, например А еще здесь есть вот такие дверцы Смотрите Вот такая розовая а, здесь цветочек нарисованный. Ой, какая милота. Потом еще одна. А здесь у нас паровозик. Ой, смотрите, а с другой стороны совсем другой рисунок. А здесь у нас кораблик. Хм, класс. А здесь что тогда? Смотрите, нет, это не цветочек, это у нас солнышко. А вот здесь луна. Видите, это называется противоположности и еще одна ой здесь вишенка две даже две вишенки а здесь а здесь у нас яблочко ну что ж давайте тогда яблочко поставим вот здесь вот так закрывается. я прыгать. Ну, что, стой, стой! Кто там? Ты видела? Там ковечка? Да нет, ничего я не видела. Только устала. Девочки, ну вы смешные. У меня здесь ребеночек. Что? Лебленочек? Заколок ты слышала? Это же что то, что нам нужно. А скажите, скажите, пожалуйста, где-то этих ребленочков раздают. Как? Вы что, не знаете? написать, а из-то письмо. А -а -а. Слушай, зачем ему письмо писать? Мы ему смс-ку отправим. Побежали. Спасибо вам большое. Ага, спасибо. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Слушай, ну что мы вот это будем письма ему писать? Это же очень долго. Давай ему лучше смс-ку отправим. Стой, нет. Смс-ка может не дойти. Нет, давай ему лучше на e-mail написать сразу. Отличная идея. Где наша сумка? Я знаю где. Так, писем. Дорогой Айт. М -м, как там дальше? Нам нужен ребёночек. Точно, так и написано. Нам нужен лебленочек. Есть, написала. Дальше. Слушай, ты ещё написал, что нам маленького не надо. Нам надо уже большого, чтобы с ним можно было играть. Точно, вот это бы накосятели. Сейчас так и пишу. Нам нужен большой ребёнок с маленьким Сами играйте. Девочки, что вы там делаете? Мы письмо Айсту пишем, чтобы он нам принес в детский сад большого либленка. А, отличная мысль. Пишите, пишите. Так, давай еще одно. Э, как это там? Горячие или очень срочно. Нам он нужен немедленно. Ага, так и напису. Уже сегодня, а лучше сейчас. Нам он нужен сейчас. Ждем. А если он нам либренка не принесет. Да мы на следующий раз к ним в гости пойдем. Ага. <смех> <смех> Ого. Посмотри, летит так быстро. Вот это сервис. Бежим быстрее. Ребенка, заказывали? Ага, заказывали, заказывали. Большого ребенка. Это большой, забирайте. Ай, ты почему такой странный? Тебя что, не хватит совсем что ли? Почему же? Кормят. Просто вам нужно было срочно, а я не Айс-доставки. Я только почту принимаю. Но так как все заняты, отправили меня. Вот это сервис, я понимаю. Спасибо вам большое, за такой Айс. Пожалуйста. Эй, привет, подушка, выходи оттуда. Привет, привет. Сейчас постараюсь выбаться. Ну что ж, давайте поскорее постараемся освободить эту девочку. Чтобы сахарку и перчинки было не скучно и было с кем играть. Итак, наш первый слой и где-то здесь наша подсказочка. Вот она. Ум. Здесь кнопочка Play плюс часы. It's Play Time. Время игры. Ух ты! Она идеально подходит сахаркой перчинке. Они вместе будут играть. Итак, давайте быстрее. А? Итак. У нас здесь желтый шарик и наклеечка, что наша куколка умеет менять цвет. И наш последний слой. И та-дам! А вот и наши пакетики. А теперь переходим к нашим пакетикам. Здесь у нас цепочка к нашему шарику. Тоже желтого цвета. А здесь что? аксессуарчик! Ой, смотрите, какие яркие очки! Ха, они зеленые и с розовым ободочком! очень такие яркие и классные! Интересно, что же за девочка здесь будет? Ребята, если вы уже догадались и знаете, напишите мне быстренько в комментариях, кто эта куколка? Как ее зовут? А мы пока откроем вот этот пакетик Вау, вот это да! Ой, какая классная сумочка! Смотрите! Здесь нарисованы ананасики! Смотрите, а ручки розовые! Очень классные! Ну что ж, а у нас осталась еще сама куколка! Итак, открываем... Ой, смотрите, какая она хорошенькая! А, ха -ха, такие розовые, прям ярко-малиновые у нее трусики! У нее очень классная прическа! Две косички, смотрите, какие классные! И волосы у нее темно-зеленые! И карие глазки! Ой, какая она хорошенькая! А, здесь у нас на трусиках нарисован цветочек! Он проявится, когда мы ее опустим в холодную воду! Итак, как же тебя зовут, милашка? Вот она. Здесь написано Бэби Багама. Но, ребята, если она по-английски как-то по-другому называется, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Она у нас из театрального клуба. И у меня из этого клуба уже две куколки. Привет, меня зовут Пельсинка, а это Сахарокс. Привет, а я Бэби Багама. Ой, у тебя такие очки классные. И сумка очень веселая. у, -у, -у и прическа тебе классная. Слушай ходить а ты умеешь? А, я что, не научилась. Я ведь еще маленькая. Смотрите, а эта девочка и правда меняет цвет. И даже очень интересно, трусики ее полностью цвет не меняют. Видите? Они как-то так плавно переходят из светлого в темный. И у нее появилась вот такая вот маечка. Волосы у нас тоже цвет особо не меняют. Становится чуть-чуть темнее. И трусики у нас полностью темного цвета, такого темно-портового. И здесь проявился этот цветочек. Смотрите, а как классно! Вот так наша куколка меняет цвет. И раз. И все пропало. Ну как вам понравилось, как я меняю цвет? Ага. Очень классно. Ты такая милая девочка. У меня что? И я тебя отведу, познакомишься со всеми. Ну вот, Бэби на знакомься. Это твоя группа. Привет. Ты такая классная. Угу, идем с нами играть. Смотри, ходит, этот зайчик будет твой. Ой, какой коротенький. Я люблю зайчик. Хе, наша девочка. Добро пожаловать в клуб зайчиков. Их залка. Не получилось нам сегодня новую подушку найти. Ну ничего. Пингвин, не к тебе уже идем. Слушай, а давай еще сделаем одно очень приятное дело. Давай сегодня делаем конкурс и разыграем питомца. Хм, а ты знаешь, Сахарок? А мне твоя идея нравится. А давай. Ну что ребята, сегодня у нас конкурс. И чтобы выиграть вот такого хорошенького питомца, долгий баскетболистку, нужно выполнить некоторые условия. Первое быть подписанным на наш канал Toys and Dolls. Поставить лайк этому видео и обязательно написать комментарий. Мы могли определить победителя. <с> и все подписаться на канал Даниэль Лайфстайл. Ссылочка на канал будет внизу под этим видео. Обязательно не забудьте и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Условия очень просты. Ну что ж, ребята, мы желаем всем удачи. Смотрите видео, чтобы не пропустить итоги конкурса.